В дверь иди. Да, это тот один снимается. иди сюда. Куда? Да. Санчи. Видишь меня? Ты куда побежал? Иди сюда. Ты куда Ну, клуб через дверь зайди. Да упал. А куда? Запрыгивать как-то можно? Вот сюда, на диванчик, Санчи. стой, не прыгай. иди. Я слышу тебя. Мне страшно стало. Я не знаю где он. Я вроде какую-то нычку без нашел. А как я сюда попал? Слышишь? а как отсюда вылезти? Ой, я нечаянно вылез. <си> О, тон, тон, <си> Где ты? О, опять ничка Хай без такого. Ну по-любому что-то есть. отвечаю Да он спрятался. Инфа, инфа, инфа. А, я вот. <си> а, а я, а, я нашел начал На он На <си> Ну они так не слышишь, низкие миньоны эти. Я низкий Скажи, ты его видишь? Нет, он есть. Да, где он? Я, я... Ух ты, а что так залагало? А. а, карту, кстати, все скипнули, да? Я скипнул сейчас, только что, докладно. -то я, я тоже. Жека, Жека, мальчик, мальчик, иди вот сюда. Да не туда. Вот, в этот коридорчик, иди. Сюда? Нет, назад иди. Назад иди! В дверь иди! бегай. Да этот у меня снялся Блин, момент был такой Его наверно ты шокнул, да? Нет, нет Блин, у нее отказывает! заложили ты Как? Адло. Да как он? Как обычно. Блин, ну тут реально карты... Не, не, не... Да по вопросам трудоустройства обращаться по адресу станица Арканская улица Садовая номер один. На официалку можно пойти. На цешку. Слышишь? Жека? На сахарной. Пошли мычка. <свечу> А? не убегает Ну я не знаю. О -о -о! Я нашел. Я, нашел я тоже с телепортом, причем на крышу. Там на крышу? <свечу> Да, я на самой крыше. Я был в ней. Я тоже пароль уже нашел. Блин, ну ты долго сюда будешь попадать. Да Крышу. Че, кто следующий монет? Ой, я монет. Маня... Он Соник. А, нет, он код. Вот. Я на крыше ЖК. А это... Трудно. Коля, иди нахер туда. Где Коля? Алло, гараж? Скажите, где Коля? А он нас теперь не найдет! Он меня не найдет! А он в бассейне плавал! Дима! Тихо, тихо, тихо! Дима, я все верю! Ах, падла! Я тебя съел! Да он тоже на карниз попал! Я думал, он не попадет! Он то фигу уж по карнизам прыгает. Коля, прямо он. Поворачивай. А, ничего. Пизда, котенку. Беги, беги, беги, беги, беги, беги. Снова в дверь забегай. <с> а, ни хера себе. А откуда у тебя граната? У меня не было. Я бы тебе сказал. На горке телепорт есть. Что, я за маньяка? Да, следующий, Ты перешел, Женя? Да. а что я лакаю? Эй... Это что за? Видишь что там? Да. А ч я? А всё, отпустила. Бля. Спать, спать, меня выпустили из этой клетки. Не знаю. Я кого-то слышу. Нет уже нет. А слышу двери хлопы. уже вышел? Нет еще. Я еще не выпустил с этой клетки. В смысле, у меня даже я вот за маньяка играю. У меня ничего нету. Ну я пока не спасибо. Что, ропкишь, а? Пропишу. Да там, я здесь. А я здесь. пошел в жопу. А почему уже не все было? Си4, вся херня. Не знаю, у меня еще паршоп какой-то есть. А у меня нихера нет. Не знаю, ты откуда не знаю. вы это все берете? Ты что, падла где-то наверх, ты поехнулась? Нет. А не тебе. Ты укинул гранату. Я вот слышу. Сколько? Слышу, да. Упа, упа, упа, упа. Слышу, слышу. А вот это... Ты как туда попал? <Старик> <Слыш> ищи, ищи ищи почти, почти, правильно, раз, почти правильно почти, почти правильно. правильно Димон, Димон газ, газ где, где? где? он спиздит <связь> <связь> котик <связь> да, ну-ка да, посмотрим мою муни ну нихера я <связь> <связь> <связь> Да ну, так еще вот как туда попасть. И жалко, что... кадр. О, у тебя там выход есть? Я вижу. Это хоть ТПшка через дом? Не знаю, ищи. Или через улицу. О, Колёв, видишь ли О, у нас тут второй этаж есть. твоя нычка под лестницей беспонтовой была. Нычка ну, вообще ну, не нычка. Вот это, короче, ловушка вообще супер, прям. А, я на второй этаж поднялся, меня залагало. Телепорт прикольный, кстати. Я на крыше, я на крыше. Вы все знают. В бассейне, а да? А вы через бассейн? Я через бассейн попадал, туда А я нет. Ты как? Не скажу. Все, я спрятался, я спрятался. Оо, прикольно, коля! Не, я узнал, я узнал просто. Это ты специстки, да? Нет. Ага. Ты же видел, что ты сказал. Я догадаюсь. я догадаюсь. Димка, Да это я буду. Уверен? Да. Откуда я знаю? Ко мне. Но ко мне. Ты маленький противник наев А ты ч ⁇ я тебя вижу карнизу, червь дай падай я застрял. ай яй яй Там что-то плохо есть еще. Баллат. за чёрт попал. Откуда телепорт? Маньяк блин. Чё на чё плохо? Димка, ты не меня Это я. Да? Это я, я. Так не канает, да? Нет, нет, нет. Прикольно придумано. Он врет. О, нихера. Вот эту Да Он у Он у меня. Нет, там есть тпх. Ну его нафиг. Я меняю. Пора к тебе и где он? Не знаю, к тебе пошел, Я его. Он сверху а, ты не можешь за мной наблюдать? Нет, посмотри, нет, что посмотри в мой монитор, посмотри, что я нашел. Сейчас смотрю. А, я тебе не покажу, ты следующий маньяк. Это какой раз? Второй раз? Нет, это мой первый раз. Я понял, вот это молния тебя туда тпхает, да? На улицу. Я тебе не скажу, я тебе скажу. Фигал, черт. Так, где же можно еще есть телепорт, а? Я буду прислушиваться. Да, да, он там, на ешку нажми. А на ешку нажму, Да. Прям говорю. в песочнице. Во. Там еще есть нычка. Кстати, Женя, иди назад. Выйди отсюда. Да я не хочу <с> уже, не горит. Не, я тебе нычку покажу. Женька меня видно. Прошу, Колька-то следующий маньяк. Да ладно, почерк. Ну ладно, я тебе потом сейчас отыграю, раунд, покажу. А, меня маньяк, наверно не видел, а я нычку а нашел, поздравляю которого вы Добрый находили не подъяснилось блин, а прикинь, через монитор нельзя пролезть эсерее Явный... запрыгнуть не может он в запрыгнуть не может ты, ты, Димка, нашёл нычку, кстати -то? нет потом покажешь мне димпо за меня топает ой я че это ноги вижу о а че за ах ты ж падла че ловушки там есть? конечно а молнии это наверное да, да, -да, -да. тут ее много ты найди меня я где я где -то, где -то. ой я в другую я в другую ночь попал димон я не димон, там, я, не там, там. я хочу в эту ночь попасть У -у, в которую я? нет в вот эту которую Коля изначально показывал А. а, а. кстати сюда можно попасть нет нельзя пропустить димка, ты не, да, не там ты не там я же слышал кто-то сверху пегает Ебаная солнышка за, за мной Жека, не можешь смотреть? Нет. Нет. Обидно. Я внизу, Димон. Еще времени достаточно, 4 минуты. А ты мне найдешь. Я уже спрятался Говорят, вторую нычку. Мне нравится, что нычка в нычке есть. А ни хера даже так? Буду знать. <свист> я тоже синичку нашел. По Поймем, у меня осталось. Проще чем быть. У. Там он меня перемещает, а да, получается? получается. Меня не я понял, что шов, ты что-то открыл. О. А, это шкаф? а, все, я, а, ну я нашел нормально, Блин, ну и без А, что, народу что ли? А, Женя, я нашел твой телепорт А, вы мне не да, да, да, да, да. Димка, ты вязаешь мой телепорт Ты да знаешь, кто телепорт? Я вообще не знаю, где -то. ты Хоть скажи, где ты В доме, на улице В доме, на втором дом, этаже он, да? Вот он я, он, я, он, я. Да, цветуля, да, Цветуля В смысле? А ты где? Даже не понял, что это будет Ты дай подсказки Стой, хотя бы не убирай, дай я хотя бы попробую Я вот он За стеной да не стой, да не стой, да не стой, стой другой, другой, другой сзади. сзади вот, вот, вот, вот, вот. Черт, слышишь? за этой что -то? да, да. да. да смартфон, смартфон, смартфон, смартфон. там там телепорт в картине почти в многих картинах телепорт стоит ага вот она. никогда тут не можно туда. Я злобит. Я Я злоб... Ты видел эту нычку? Дим нычку открывает. открывает. Я смотрю тут, может еще что-то в есть. О, прикольно. меня прикольно. убивает, собирается. Да у меня лагает, почему-то. Что-то подвисает. ты меня не найдешь. а тут что-то мне не нравится текстурка ага. куда телепортирует, ой, я так, у тебя с первого этажа вход? или с второго? с первого? Но? честно пиздишь? нет серьезно, серьезно тебе говорю с первого этажа? с первого этажа с первого этажа Понял. Я здесь, я здесь. <свис> <тварь, тварь>, <свис> <свис> Без Здорово, здорово. Ах, ты ж... застрял? Я то вижу. А у, меня... а, у меня зависло. Тебе тупо повезло, я не вижу ну Я тут завис, тебе повезло. Затрудел, короче, нет это же же да. Да, пошли пошел сюда. Он идет, он идет. Потому не Ты не сказал, что ты вышел. Дима, блин! надо мониторить за ним. Да, ничего мониторить? А как Я не понял, а как ты надо мониторить за скажи. Ты не понял никогда? Не да. ли показалось, <с или нет? Тебе показалось и послышалось. Да, вот я эту хотел нычку показать. А, в которой я тебя Да. Да, я же я знаю, я же я знаю. Я Женьки хотел показать ей. Не туда нажимаешь. А я кстати. Она не досюда заходится, и пизда отсюда. Подлаз. Нет, нет, нет. Она вот так Она находится, вот находится. находится. Я знаю. <связываю> я сейчас все умею показывать. Где-то здесь ничка еще одна. Я был готов. Димон с такими ссылками играет. Я не знаю, где тебе тебя вижу. Вижу. <связываю> Я слушаю тебя. А, а, я видел чью-то руку. Пыхнула, да? ага, uh -huh. uh -huh. это uh -huh. ты был? по-любому ты отвечаю без танкованных вот и ловушка, вот это ловушка, ловушка. а как вот дверь пойти? пойти? а вот тебе объясни все. Ага. и покажи бит uh -huh. uh -huh. а вот это прикол, я знал, кстати а этот? <связь> <связь> видели тролль? я уже не <связь> <в> кино эту попал <связь> <связь> а походи <связь> а нет, отвис вроде тебе надо реально, <связь> реально му му внук внук внук. Внук. слышишь меня? я, я слушаю. Слушаю. Так, как выйди шоу. отсюда а, в дом зайди Заходи, заходи да. Стоп, пробежал я понял, я понял, понял Нет, нет, не туда Точно? Не, не добежал Стоп, выйди Выйди, выйди. выйди. Налево, Налево. Вот, вот, вот дверь, видишь, открыта. Ах ты черт. я Понял, где ты... Черт ⁇ нок. Прикольно, даже... Но опасно пиздец. ⁇ п... Попасть не можешь. Нет, нет, нет. я не понял. Здесь полушара. Нашел? Да. А нихера ты падал. Я вспомнил, что с тобой я могу двигаться. Ну, я вижу, что там что, ну это подлоги, так Идёшь? Просто... И Блин, опять поднимешься. Я в стылку ушел. Серьезно? пиздец <Yes>. А если он меня сейчас заметил бы... Этого момента... Ты ничего не нажимать короче, когда ловишь. Что ты мне проклялся, черт, Да, Чер. или показалось, ну, да наверное, я вот здесь ищу есть. Пошел с улицы, и нигде нет Либо с дому где-то ТПшка. с дому. Оба. Нахер я это сделал. где-то и весь дома. Вот не нравится, как Коля прийти. Личку нашел уже где-то. Нет. А эту колько ставить? Нет. ее нереально догадаться. Кстати да. Насколько индивидуальная как это. вот это он знает. А я завис опять сюда? Да, Хера нет. Даже вот отсюда вот прыгал. Где это открылось? Серьезно? Серьезно, серьезно. Где это? Да, я сюда попробую. Ага. Я сами этого догадался. Да вон еще заход. <рых> через, через... Блин, я подвис. Я еще одну ночо. Я еще одну ночь нашел. Поздравляю. Ты эти поманил сейчас? Нет, сейчас. Нет, а. нет. Нет, он первый раз только. Угу. Блин, опять подвис. Но у меня тоже кто-то подумал еще. Ты что, на меня кинул? Нет! <рых> Давай убирай. Так, кто-то бежал. Уже кто вышел? А Ты, Ты вышел, да, Коля? Конечно. Конечно. А я подвис. Зачем чуть-чуть? ты говоришь, дурак Все, у меня самая охеренная нычка у никто тут не идет? не в ту сторону, полежал, да я знаю у меня самая охеренная нычка я, кстати, через нее на крышу подымался. Вот так вот тук тук тук тук тук прыг. <связывая> она самая беспонтовая. <связывая> вот как вот сюда попасть? Попробуй найти. Не понял, мне не показалось, что. Там на вышку можно, можно. А? Видишь меня? <связывая> Серьёзно, серьёзно, я нашел на вышку. Блин, опять зрис. Короче, я нашел. Я не скажу вам, никто не проходил на этом? О, зашибись, телепортируются, да? Я вообще это мастер телепорта. О, вот Он топает рядом, я слышу, это прекрасно. не слушай не слушай не слушай в дверь можно входить где-то Можешь может еще что-то есть? не затравлю он тут по-любому не найдет любого я забыл за эту нычку А я нашел эту личку, которую. А, который у меня тпхает, да? Да, да, да, да. да, да, да. Ну сейчас все за тобой наблюдают. Ты че, оборзел, а ну, наблюдай за, за, за мной. А я все равно тут уночку не пыль, покажу. Пыль, где она да, находится. А Жен, черт тупо. Ну ты же следующая бальминация. Да. Ну, чё, я... о, Жень. Так что показывай. А <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> он уже забыл. У меня память <свят> короткая. Сегодня помню, завтра забыл. Видели? Видели, я телепортнулся. Я телепортнулся. телепортнулся. Мне не, не смотрю за твоим муником. Ну, да. больше ни нету, да? Я тоже так думал, что вышка вот эта вот... Да, нельзя, я тут думал... Я на эту вышку я уже попадал, уже. да? да как это... Да, да. Вот просто... Прикол в том, и я всегда встань, ищу какие-нибудь лички и Коля вылазит. Внуши, я не успеваю внуши. даже никуда попрятаться. попрятаться. Ну да, как и вариант и тоже можно. <связь> Но опасно пипец. <связь> <связь> <связь> вот поэтому я опасно. Спрятался, <со -то> Да я завис, я завис. На 51, да. На 51 секунде. Да, вот да. так давно я не Да ладно, ты а, Стой, стой! Череженю, смотри, куда я, я иду. Я, <со -то> я очень не затрел. Да движение Короче, самое. Видел это? Видел! Коля, короче, убий меня нахер. Да не трош я пошутил. Я завис. Я вообще с тобой не этого. Да ты пидоры! Так нечестно. Я же зависший. Давай, беги. Давай, беги. Давай беги. Да ты ж, мотар... да ж на <поткрыл> Я даже не жан. <поткрыл> а время же проходит. With... Э. Че? Ты че режешь меня? Ай. Ой, у тебя ФПС. ФПС падает. ФПС падает. Ну. Кадры, кадры, кадры. Что там? Уш контакт, хиролы. Нет, Нет, там в лампе. Ммм, навряд ли. может отходит просто. Так, отходы, да, еще. Секундочку, секундочку. Здесь... А, все, я нашел опуля. Свалился. а да, да. ее? -да. А <не> отказка, да? Нет, я просто свалился. <себя>. О, у меня граната есть. Иди сюда. Дима, дима, дима. дима. Вот сюда. Не прыгаешь Е-е-е, нажми, нажми, нажми, нажми туда. Е-е, нажми е -е, туда. Я нажал, я завис. Вот он ты, со мной стоишь. Офига себе. Вас слепануло? Нет. Да. Нет. Меня, да. Ладно, ты здесь будешь, я пойду за Ну ичку, Личку, Личку. Блять. Я тебя спрятал, братан. <связь> ага. Он за мной бежит. <связь> Нет. Он такой, не заметил, он крутится. <связь> <связь> <связь> я вообще завис на 50-й секунде. я вижу вы там кошки мышки играете да? ага, ага. я сейчас опять зависну что-то с интернета наверно комп ни хера не нагрелся ну. Силет, Может, это... В настройках полазить графика анубис это же высокая анубис да А низкая такая. Блин, я к манику сверху познал, сразу фанат, сверху подавился, стрелял. Во, вроде перестало, слышь, что зависать. Женька, ты прям передо мной прыгаешь. Передо мной прыгаешь. А, ну FPS все равно на двойке зависла, вот как у Жеки. Угу. Нормально, да? А, это нормально, это пинг. нормально, это пинг. О, кстати, да, монтуритель. Я понизил графику, охерен настал. Блин, на Женя ждет же на улице я забыл. Ну, а видюф, <laughs> и, кстати, надо поставить потом, все это собрать. Тебе нужен будет. Нужен? Тебе нужен? А, нихера, я дебил! Ты что, свалился? Ты свалился? Чуть бы не судись. Не, оттуда я свалился уже давно. Я в другую ночь хочу. Покую, а понял. скажи. Ай! Нет, все равно подвисает. Так, если меня кто-то найдет, не трошите, пожалуйста. Без феникса. Давай. Все, я нашел меч. Детализация эффектов. Можешь выключить его вообще? Ну попробуй. Не, шейдеры я точно не буду выключать, не да? Не надо. А, ее только на низкую. Выключить нельзя. ЖК, а я, а я, я на лестнице. повышенный кон... Повышенный контраст игроков. Наверх. Можешь на нахер мне... да Я не могу. На понять. Е, нажми, на, нажми, нажми. на Е, а на, е на Е нажми. я не применил на На Е нажми, Выплю. да вниз нажми. да, да, да, вниз, да, да, вниз, да. нажми, нажми, Алло, алло, аллоу. Алло, мазапака. Да блин, я не допрыгнул, прыгни. Я вообще свалился. Ладно, попытки никак еще раз смотрю. <свист> а, у не там, у не, там, у меня так. На чердаке ничего нету? <свист> а нет, нет никакого. <свист> <свист> <свист> <нет, нет, нет. свист> я думал, что-то есть, я прыгаю тут как дебил. <свист> А может, с другой стороны что-то есть? А есть другой стороны? Да да да да да да, да, да, да, да, да, deixar. да, Затронул, бродил, бродил, бродил, бродил, бродил, бродил, Дима ли это? Я Я не там. Я не там. Я не там. Я это Я не там. Я Я не там. Я <связывается> Жека, где написан этот я ответ? На... Я, я, там. Там. я там. О, хоть на первом, на втором этаже. Ну, на, на втором. На втором. А, нормально тебе. <связывается> Димон, <связывается> я, я, я не к тебе упал В такой нычке бомбой. <связывается> Ты что там сверху забыл? Где? А, не, это дверь открыта. А, а нихера не... тут. А где он топает? Дай! Там ничка сверху. Я хотел в нее попасть. Иди назад на диван. Сой, на диван залезь. Вот крайний угол. Вот. Видишь? А, а, а понял а, чуваки а, а я нажми а это... нажми ударь мне вот было интересно что это такое ешку не нажимай когда наступаешь димон смотри а а я здесь был я здесь был а ты меня здесь рулил да это второй раз или первый раз? Я второй раз. Второй раз. А ты, сейчас, а, ты сейчас, сейчас только второй? Ну да. да. Блин, иди вот сюда. А, иди сюда. Да, куда? да, вот сюда. Куда-куда? Да. Да иди ты чертила Да, иди ты чертила в жопу. А смотри, а, смотри, что это было, слышишь, Женя? Смотри, иди сюда. Смотри, что за комплек. Вот дебилы, да? Это мама? Да. Ой, Димка вышел. Димка не вышел, так... Женька вышел А ты на работу шел? <соценно> <соценно> я маленько все равно подвешу Поглясаю почему-то я не я, я опять завис, короче Женя, не трожь меня А послезавтра все <соценно> будем работать Я завис, короче Макс? Угу. Ну. Женька знает про это ничего? Знает, знает про ничего. Ну, да. ну да, ну да. Нет, я ему не показывал. ну лисенька. Вот <клёх> мне, короче, куда-то на первый этаж убежал. Да я видел его вот он Вот за да, меня прыгнул. Так, беги наверх, на второй этаж. Я покажу где. Игру я. я не играл. Я сейчас другую играю. Вообще нет, нет. Сколько заходит еди? Женя, Женя, беги вниз. Быстро. <свят> Женя, на второй этаж, на второй этаж, на второй этаж. <свят> <свят> <Она не стыкает>. <свят> <свят> Хорошо. Хорошо. Женя, что, попытка номер два? Ныне, у нее отказ здоровый да. Да, да. <рик> <рик> я в охере. Женя пошел в нашел <рик> эту <пошёл>, нычку. <рик> он мою нычку нашел скорее всего ко. к новому году я не знаю там да. у нас да. еще должен товар прийти я наверное räume. да а кстати вот это вот какой нибудь не проверял кстати нет <танкруто> не новый ну, вот нам конечно дадут там первого по-моему чистая часа такой, кстати это... интересно надо проверить димон димон димон димонман на... а. проверь вот это вот эту... этот... бильярдный женя там резвится где-то да он за тобой бегает это я тебе телепортувал. Кстати, где этот крокодил? Я не знаю. А вот этого крокодила кто-нибудь проверял? Проверял, не-не-не. О, крокодил. Женя тебе показалось. А, Женя, не трожь, я завис. Да, иди, ладно, я вижу. да серьезно, не, не трожь. Да смотри, да смотри на семнадцатой секунде завис. О, ей интернет также. Вот вис. Эй, котяра, я сверху. Эй, катяра, я, я, я сверху. Димон, Димон, Никитин. А? Димон. патроли лендель, вон туда побежим давай Коля, Коля назад он туда. там нет. убегаем не видишь? видишь его? нет я тоже <смех> <Я заходил. смех> падла <Подзавил. смех> меня там димка не, не, не, там не, не видно. видно меня там не, да не видно. видно да ты вон видишь вот, вот эту колонну? Я в нее запрыгивай вон, напротив я знаю он ее знает я, я, ее знаю. Знаю. я ему показывал я знаю, что он знает я, я знает. знаю, что он знает лох почему шейдеры? лак почему шейдера нельзя выключить? Я беги, Форрест, беги, он за тобой бежит я ты знаешь, он за тобой бежит, я тебе говорю иди в жопу Может, мы... А многоядерную обработку можно выключить? Не знаю. <смех> <смех> О, я выключил. Сглаживание. Нахер мне вообще сглаживание. <смех> я сбежал. Я сбежал. <смех> сглаживание с помощью ФХ. А выключено все. Автоматические текстуры, ну ладно, это ладно. Размытие движения выключено режим трех мониторов использовать да нет я ее знал она легкая бля Тюнешька, тюнешька, да давай. Очень сильно, тюн. Лен, хочешь прикол? Зажатый. Хочешь сдохнуть? Зажатый. А чего? Зажатый. Я тут прописал на команду. Гил, гил, гил, гил. На последних секундах хорошо. дураки 3 2 1 что я террор, да? а почему у вас там всякие гранаты а вон Женьки даются я всегда за это почему мне не дают Я что карту создал да? наверное ты черт, потому что Ой, я кого-то слышал, кто-то побежал. Ну кто тут что, мины кидает. Это крыкс. Бедный кот. О, а у меня... кстати, немного снимает. Немного. Сколько? 80. Нет, я искал, друзья, ничего нету. Что то в Да интересно же, что там прыгаешь. О, Давайте, выпускайте меня уже, мне надоело сидеть Короче, Женька, вот сюда, да, вот сюда. О, 40%, я сейчас выйду П�י. У вас 16 секунд, 15, 14 О, даже раньше Il, <ах> Что что-то Все. Я в нынешней своей, едим, ты не sure. найдет её Мне интересно, вот это вот крокодил по любому не просто так вот. На тачке карты? Да. Я вот хочу на него запрыгнуть. Да ничего он не дает, да я свободно Да ты не прыгал на него. Не, насюда не запрыгнуть. Динка, я своя личка. Я своей личкой. Какой? А вот в этой. А, вот, а вот в Объясни, прям пик Ищи меня. Я единственно эту мучку Я знаю. знаю. Ну, По-моему, только вон ту -то не нашли. Вот ну, ты мучку знаешь. Димка, да скажи хоть где она. Рядом. рядом, где, где? рядом. Да. Ты, кидался? Ты, ты кидался. Только давай, давай без ловушек. Не, не, не не. Не, не, не, не. Вот ]ṛṣ. эту вот мучку находил. Вот. Димка. Не, не, не не здесь, не, не, не здесь. Вот здесь. Вот. Налево, налево, назад, назад, назад, назад, назад, назад, назад, вот в эту вот нычку вот, попадал сбоку да вот в эту я не помню там есть туда то нычка а ну вот это я от, знаю вот, открылось. Открылось. Открылось. а вот как мне попасть? Попасть, попасть я вот тут все попереклассал я хера знает как мне туда попасть можешь прийти помочь угу. вот тут телепорт как ловушка вся херня есть я, шо, дебил, Я что дебил, дебил что ли? Вот как туда попасть? Я знаю как вот в эту. Как туда не знаю. С моей здесь с моей стороны нельзя идти. Нельзя? У, -у, -у. У меня три троллинга здесь. Как, Я на крыше полетаю. понял что за красное? за красное пятно там сидит да? а где? <свят> эй кот, эй, иди нахуй отсюда, <свят> слышишь? <свят> а, нихера она прозрачная Стой маленький, стой маленький противный. Сука такая. Пахнушь, падла. Я занял, я Здорово. До свидания, Димка. Сюда, ну, я спрятался я прямо я прятался, прятался. перед тобой. Дай? Я хоть спрятался, скажи. Я на тебя Все, смотрю. В смысле? Тут? Да, да, да. Смешная боя. Ай, залагал. Ай, подла, подла, За куда? Че, убежал? Нет, нет. Ты там? Опа. Все, коляс. Я дурак. Я вообще ничему жизнь жизни конечно, не Всё, всё. Всё. Не убежал. Не портанул, <свят> братан. <свят> <свят> Давай, кидай свои C4 Женя, я жду. <свят> а, выигрываешь тебе? Граната отдается. <свят> а, у меня еще из-за гранат лагает. Короче, давайте гранаты не кидать. Я у вас осталось у вас секунд. Ну что на этом другую а карту. Жень беспонтовая нычка сразу говорю. Не туда Я выхожу. А я буду сидеть. Жень по моей сидит хитрый какой. Блин, я вот тут хочу нычку попасть. Как мне попасть. Да, да, да. да, на улице которая. Сетка. Я Ой, Ой, я чуть-чуть вижу. маленький. Шек,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 Всем спасибо, все свободны. Всем пока.